Всем привет! В эфире «Универ-Ньюз» в студии Адели Шамилова. Итак, главная тема дня. Его имя вошло в историю. В Казанском федеральном университете состоялся вечер памяти Александра Понятова. Дальше больше. К году Лобачевского присоединился город Зеленодольск. Это не сказка и даже не сон. прекрасный бал КФУ удался. Александр Понятов прославился созданием первого в мире видеомагнитофона. 7 апреля в КФУ состоялся вечер памяти великого электроинженера.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 Первый проректор КФУ Рияс Минзарипов. Это тот человек, которым мы должны гордиться, потому что с него начала действительно видеоры. Сегодняшняя, так сказать, информационная технология, без его открытия это было бы ноль.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 В компании его трудилось, и более 30 филиалов было. Он русский был по духу, и, например, у него, где, где, бы, не было, где бы в какой бы стране не ходил с офис, он сажал всегда две березки.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 привлечь лучших абитуриентов школ. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Физикам КФУ представилась уникальная возможность раскрыть загадки неевклидовой природы, гравитации и возникновения черных дыр. Что же объединило данное явление, узнаем прямо сейчас.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 Отметим, данная модель носит имя Бельдера Миклейна и максимально тесно связана с некоторыми разделами специальной теории относительности. Адель Шамилова, Максим Матвеев, Универньюз. Ренат Валюлин встретился с нашим корреспондентом. Что послужило поводом прошедшей встречи, смотрим. Писательство. Профессия или состояние души?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 Детский университет КФУ в очередной раз открыл свои двери. О самых интересных подробностях прошедшего мероприятия смотри далее. Кто такие самураи? Как история человечества записана в нашем геноме? Школьники могут узнать об этом и не только в детском университете. На лекции по японоведению и генетике в Униксе собрался полный зал учеников и их родителей. Преподаватель ИМАИ Алина Халиулина в интересной и запоминающейся презентации рассказала детям о культуре Японии и стереотипах, связанных с ней. А преподаватель ИФМИП Эдуард Бабынин популярно объяснил базовые понятия генетики. Рассул Тавредьяков рассказал, что изменил проект в жизни его детей. Потому что в интернете вещает кто угодно, да? какие-то там Иван Гай и так далее. А вот именно добротную информацию, я думаю, он может получить вот как раз в таких детских университетах. Марина Захарова, Лев Халиулин, Универньюз. Чтобы побывать в 19 веке, не обязательно было родиться в эпоху того времени. Достаточно надеть мужчинам фрак, девушкам пышной платье, сделать красивую прическу и научиться танцевать вальс, польку и мазурку. Именно так и поступили герои нашего следующего сюжета. О самых интересных первоплощениях расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Больные платья, изысканные прически, строгие фраки и белые перчатки. Но первое, на что обращаешь внимание, это изысканные манеры галантных кавалеров и прекрасных дам. Попадая сюда, полностью погружаешься в 19 век и ощущаешь себя участником бала того времени. В актовом зале Института фундаментальной медицины и биологии прошел пятый весенний бал Казанского федерального университета. Сейчас, благодаря вот такому мероприятию, действительно, мы возвращаемся к истокам, мы знакомимся с историей, мы возвращаем традиции в нашу повседневную жизнь можно заметить, как преображается студенчество. Это не джинсы, это не какие-то современные casual тенденции. Это действительно бальные платья, это совершенно другая осанка, это этикет и совершенно другое поведение. Бал – это не только танцы, но и богатая культурная программа. Выступления творческих коллективов, театральные постановки и бальные игры, которые были очень популярны в 19 веке. Решили сделать большую сюжетно-ролевую игру, где все участники могут почувствовать себя настоящими дворями принять на себя роль жителей середины 19 века Российской империи. Мы пытаемся возродить традиции императорского университета, в котором проводились такие балы. Участники очень ответственно подходят и к самой подготовке, репетируют танцы того времени знакомятся с бальной культурой и этикетом. Ведь для многих этот день особенный. Здесь можно почувствовать себя героем или героиней любимого романа 19 века. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Ньюс. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. До новых встреч!